Благотворительность, милосердие, сострадание – залог нравственного здоровья общества. Началась первая весенняя благотворительная акция с компанией «Рисалат Холдинг». И до сентября пройдут четыре таких акции. На что пойдут полученные средства? На строительство республиканской мечети в Махачкале. В фонд «Ердем» в Казани, где обучают чтению Корана слепых и слабовидящих. В благотворительный фонд «Инсан» на развитие халяль-индустрии на развитие нравственного образования в бизнесе. Все подробности участия в благотворительных акциях по телефону 8 800 777 44 77.